Так это. Что, Артем, ты будешь делать, если танки при... будут в Минске российские? Имеет джевелинов. Если российские танки будут в Минске, то я ничего не буду делать. Потому что к тому времени, как российские танки будут в Минске, я уже буду в действующей армии. И, скорее всего, учитывая мою специальность по военному билету, я буду копать окопы где-то под Могилевской область. Ну, где-то в Могилевской области. На чьей стороне? на стороне Республики Беларусь, потому что до Минска российским танкам еще нужно пройти как минимум Могилевскую область, как максимум Могилевскую и Витебскую, как абсолютный максимум Могилевскую, Витебскую и Гомельскую. Поэтому ребята, на стране захват Беларуси захват Беларуси это очень смешная ситуация на самом деле. Люди, которые разгоняют сказки про захват Беларуси, они немножко не понимают отношения между беларусь и Россией. Выясним, и отношение населения Беларуси и России к, к этой всей ситуации, то есть к захват. Россия может и будет счастлива, а беларусы нет. Беларусы у них, у нас выросло несколько поколений, которые которым насрать на Россию, откровенно признаться. Абсолютно. Так может, когда будет подобная ситуация, им будет им срать на то, что происходит в тот момент, когда он произойдет. Чего? Артем, помнишь такую фотографию, когда войска вермахта ломают польские пограничный шлагбаум? Это не фотография, это кинохроника. Это вырезка из кинохроники, там где этот дедой, чего Киншау показывает, как э, Вермахт ломает польские пограничные эти шлагбаумы. Да, да, это еженедельный обзор. Артем, а ты не думаешь э, фактор обработки вот этой молодежи, которую якобы наплевать на Россию, э, своими предками, то есть бабушками, дедушками и родителями? А я столкнулся с молодежью, которую обрабатывали свои предки, там, бабушки, дедушки и так далее. Думаешь, им Россия нужна? Да хер там плавал. <къем> вот, Артем и... просто живет в Бресте. Вот в чем дело. Ну, я живу в Минске, то же самое могу сказать, что и Артем. Молодежь гораздо умнее, чем ватники старые. Она не то, чтобы умнее, ребята. Молодежь, она не то, чтобы умнее. Молодежь, она просто понимает, что вот они родились без России. Россия, ну, типа, как бы помогает, но так не особо. Это по ящику они слышали. А родители не слышали про Великий Советский Союз, который там э, зажимал людей. Им это не нравится. Это очевидно. Дальше. Если мы так дальше пойдем, то ну хорошо. Ну а что толку быть федеральным округом Российской Федерации, когда есть интернет, и когда видно, что в Российской Федерации обшарпанные больницы. И когда ты заходишь в белорусскую больницу или в белорусскую поликлинику, там не обшарпанность, не ни тараканов, ничего такого подобного нет. Но приближается. Ну не знаю, как приближается. Да, и сокращают в расходы в больнице. Ну сокращают, пусть сокращают. Суть в другом. Суть в том, что у нас есть с чем сравнивать. Мы можем сравнить Российскую Федерацию с Республикой Беларусь. И в Российской Федерации по сравнению с Республикой Беларусь кошмар и ужас и просто ад. И там люди, которым до 25 лет, там 18, 19, 20, 21, 22 и так далее. То есть, вот среди моих однокурсников был один единственный ватник, который рассказывал про Российскую империю. Над ним сначала преподы поражали потом преподы дали ему книжечку почитать, потом он книжечку почитал, а потом он вылечился от своей любви к Российской империи. Ну, с течением времени это где-то происходило на протяжении трех курсов. На сегодняшний день на четвертый курс он уже не такой российский патриот имперс. В твоих рассуждениях есть одна ошибка. Ты смотришь со стороны не со стороны России. Да Ты мне наплевать на сторону России. России. А, тебе наплевать, но России не будет. Как и бы, и мне тоже наплевать. Тебе главное, чтобы что у тебя в стране происходит. И дело гражданского общества у нас -то. Смотреть не смотреть на себя как будет как же вы достали смотреть реально на россию а не на себя вот, со стороны россии себя. я могу сказать что россияне они будут очень счастливы и очень рады когда российские войска вторгнутся в могилевскую область а вот когда к ним начнут приходить гробы вот тогда они подумают и почешутся вот как с украиной был они подумали и почесались а стоит ли вообще вот это вот все а нужен ли нам крым когда начали приходить гробы когда начали закрывать банковские счета, там и так далее и так далее, большая была, большое было дело, буквально года за два они поняли. Ну хорошо, вторнутся российские войска на территорию Республики Беларусь и что они получат? Белачая они туда не вторнутся, не туда. Кровь войдут. и смерть. Нет, если вот, даже когда они туда делаю. войдут, они получат кровь и смерть. В отличие ну, что... от украинской армии, наша армия, она все-таки в более боеспособном состоянии. Потому что у нас, извините, у власти диктатор. А диктатор, он опирается в, в первую очередь на вооруженные силы и внутренние войска. Именно поэтому вооруженные силы и внутренние войска, они никогда ни в чем не нуждались в нашей стране. В том-то что если представить такую ситуацию, что вдруг такое что-то будет, почему-то в моем понимании... А, Тебе просто промыли мозги, поэтому ты так считаешь. Извини, ну просто ты смотришь российскую, то есть, сотника, там, всякие камиказы и так далее, то есть, и считаешь, что они нас нападут и быстро захватят. Но на самом деле не нет, так. Нет, я просто. не говорю про нападение и захват. Я немножко пору говорю, что его не будет. Ни нападение ни захват. Будет, а что... будет Крым. Не будет а, Крым наш будет, да? Не а можете аргументировать, дело, Ры, Ры, Ры, Молодой человек. Это не страна? могу. Ты изначально бред сказал, потому что Крым это не страна. не говорю, будет Беларусь. Наш. Я это и хотел сказать, или как Крым наш был. Крым да, вполне может влияние. быть страной. Рассияни, Крым это, естественно. А, как статус автономной Рассияни. республики имел в составе Украины. Для Путина я не. Ребята, успокойтесь. Почему? Потому что, во-первых, произошел уже Крым-наш, был общественный резонанс. Уже второго такого поступка не будет. Если есть такой поступок повторится, что очень маловероятно, будет э, дикая жопа. Ну, Путину. Вот, Нет, поэтому... они же хотят союзное он... государство. Так у нас и так союзное государство. Нет, так ты не понял, смотри. Путину следующий срок же надо как-то оправдать. Обнуляется Конституция. И белорусская, да, и российская. Что, что ну, ты несешь? Вот что, что, да. за ну, что, что за бред? Что за чушь говорит? собачья? Никаких нет, ну зачем выборов, они не струют? По Никаких выборов в Российской Федерации уже давным-давно нету, Поэтому не неси, пожалуйста, откровенный бред. Путин там будет пожизненно, ему на, на голоса и на прочее. Единственно, ребята, это бред половина. здесь не в том, что Путин будет выборы какие-то делать или не будет какие-то выборы делать. Здесь бред и чушь в том, что обнуляются российская и белорусской конституции. Во-первых, российская конституция обнулиться может только через российский референдум, это раз. Белорусская конституция может обнулиться только через белорусский референдум, это два. Дальше, союзное государство это Мертворожденная организация, которая создана только для того, чтобы вытягивать из Российской Федерации деньги и квоты на нефть и газ. Все, больше ни для чего это союзное государство после того, как пришел к власти Путин. А зачем тогда это нужно Путину самому, если он это осознает? Что нужно Путину? Про вытягивание после того пришел к власти путин в 2000 году больше ни для чего в российской федерации вот эти вот э, Союзные Союзные не нужно было она в он девяносто шестом году еще при ельцине Тогда еще была какая-то возможность для Лукашенко стать председателем э, Совета Союзного Государства. Тогда еще были какие-то разработки по поводу Совета Союзного Государства. Тогда еще были какие-то разработки по поводу столицы Союзного Государства. Но такую же цель Путин центра. ставить не может в данный момент? Здесь ну, Суть в том, память. что Союзное Государство, учитывая все документы, которые подписаны до Путина, еще при Ельцине. Они говорят о том, что не Беларусь войдет в состав России, а Россия войдет в состав Беларуси. Потому что столица союзного государства это Минск, эмиссионный центр должен быть по документам в Минске. Поэтому союзное, государство и... Поэтому союзное государство и заморожено, и оно больше никогда и нигде не всплывет, только в качестве пропагандонской вот, вот мишуры только в качестве почему ты такой пессимист почему ты не рассматриваешь варианта крымского сценария с малинске зеленых наших человечков то пошлем ну, и сделаем крымский сценарий когда россия развалится у меня, вопрос к... У меня вопрос к артему Маленск Он... наш не надо пожалуйста там столько быдло всяких сафонова ярцева не надо пожалуйста вот этот весь брод и беларусь пожалуйста не надо нет, это сделаем автономный округ в Беларуси, он будет типа отдельно, и будем качать туда все ресурсы в Беларусь, то есть Ребята, полностью. Про автономный округ была очень интересная история где-то в нулевых годах, когда, по-моему, Миллер или кто-то из российских то ли олигархов, то ли парламентариев сказал, что Беларусь это вообще шесть российских губерний. Был такой громкий международный скандал, который подняли, вот, кстати, вот наши парламентарии и э, наши э, эти Лукашенки там и все остальные. Этот скандал замазывали лет пять. Вот, урубишь фату какую-нибудь, посмотреть. Вот Артем. Артем, и... а почему... как раз Артём, а, а почему ты не учитываешь вот эту теорию, которую мы выводили о том, что Свидение с Россией – это единственный способ спасти шкуру семье Лукашенко. Лукашенко Наоборот. лично. Наоборот. Наоборот изначально. Он потеряет полностью свою власть и нет, все. Нет, власть Федди... он потеряет, но жизнь нет. Наоборот. Федя, я не знаю, какую теорию рассматривали. Я знаю, что Лукашенко, он больше всего на свете любит власть, абсолютную власть. То есть жизнь. человек, который любит власть, он никогда этой властью не поделится. Вот у человека есть 10 ну. Почти 10 миллионов человек, которые ему принадлежат. Он является их князем, суверенным, царем и так далее. Он так считает. Неужели ты думаешь, что он с каким-то Владимиром Путиным поделится? Тем более, что ä, Владимира Путина Лукашенко ненавидит и презирает. А зачем делиться? <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> а, забыл добавить, что жесточайшее презирает. Нет, просто мне интересно, зачем делиться, если он просто в какой-то момент поймет, что все его, моя, так скажем, рабы, просто ему не подчиняются. что произойдет в этот момент? Ну, более значительная часть. Ну, загонится, загонится наверное, вот момент... в жопу как вот было в могиле относительно где-то недавно. А в этот момент он, скорее всего, улетит в какую-нибудь замечательную страну типа Китая. А как же Ростов? А при чем здесь Ростов? Ну, Ребята, Ростов вы думаете, да, что Лукашенко, лука, думаете, этого, вы вы думаете, что Лукашенко очень сильно любит Россию? Так Европа, ну. он не халит, Запада вряд ли, Китай, не знаю вы, ну, верите, лука, вы верите словам Лукашенко, когда он говорит о том, что вот мы там с Россией братья навек? Вы серьезно во что в какие-либо слова Лукашенко вообще верите? Чувак, это ты веришь, когда говорят, ну, что смешные. мы с китайцами братья навек. Ты серьезно? Все это на самом деле мишура по телевизору, который впихивают в голову. Все это на самом деле.